Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о потолке, об, об одной из вариаций. То есть, пожалуйста, вы можете посмотреть и применить подобное, как в качестве дизайна. Он относительно недорогой. Для этого вам понадобится просто лишь спантбонт или как-то так правильно называется в огородной теме. Ну, для меня это тонкий-тонкий геотекстиль, скажем так. Вот. Черного цвета и рейка. Но вот здесь нужно обратить Ваше внимание вот именно на то, что рейка, качество рейки должно быть офигенное. То есть практически не должно быть сучков. Ну, по минимуму, сорт либо А, либо выше, либо, ну, первый там, что-то из этого нужно смотреть. Рейка толщиной 2 сантиметра и шириной 4 сантиметра. Покрасить вы можете самостоятельно белесым, либо лессирующим лаком. Ну, чем-то. Ну, какой цвет больше нравится, тот и делайте. Смотрите, но... Вопрос вот именно как бы к качеству рейки, я считаю, самый-самый важный. Если вы не сможете найти качественную рейку, в которой не будет практически сучков, то лучше, наверное, не делать. Почему? Потому что все же эта схема, она такая повторяющиеся линии, которые недалеко друг от друга. И если у вас начнет деформироваться рейка на сучке, это будет очень сильно видно и, и ничего не сделать. Это только нужно будет менять рейку на новую. Ну, если вы готовы там постоянно менять, либо не обращать внимания, либо жить с этим, то бог с ним. А так, вот вам, пожалуйста, простой вариант. Рейку качественную нашли, покрасили ее, натянули спан-бонд на степлер, прищелкали. Если где-то у вас там скобки появятся, просто черной краской чуть-чуть скобочку саму по себе закрасить надо. И по большому счету потолок готов. Крепятся они на гвоздики отделочного пистолета, там что-то в районе... 60 миллиметров вот вот и все а на этом хочу попрощаться пожелать всем удачи и до новых встреч